Приветствую вас, мои родные и любимые подписчики. С вами Елена Дегурова и самый точный энерговибрационный прогноз на эту неделю для скорпионов. А начать я хочу с приглашения и анонса новой встречи, которая пройдет 1 апреля. Я дам детальнейший гороскоп, энерговибрационный прогноз на апрель месяц по каждому знаку зодиака, а также по году рождения. Такого вы не встретите нигде, это я вам обещаю. Также вас ожидает еще много интересных рекомендаций, которые помогут вам в апреле месяце стать и еще более счастливыми. Для того, чтобы участвовать, перейдите по ссылке, которые вы найдете под этим видео на нашем канале в YouTube. И, конечно же, приглашайте друзей. Чем больше людей станет счастливыми, тем счастливее станем мы все. А теперь прогноз на эту неделю для скорпионов. А, непростая неделя ожидает скорпионов. Главная проблема связана с вероятностью осложнений со здоровьем. Все дело в том, что в эти дни может понизиться в целом энергетический тонус, ослабнет иммунитет, может проявиться повышенная утомляемость и физическая слабость. Поэтому болезни могут начать атаковать ваш организм. И я рекомендую применять активные профилактические меры. Держать ноги в тепле, не допускать переохлаждения, уменьшить физические нагрузки. Больше времени отдыхать и хорошо высыпаться. И, конечно же, вы всегда можете получить от меня в подарок энерговибрационную практику для здоровья, которая поможет вам вот в данных ситуациях. Ссылку вы можете также найти под этим видео, скачивайте и используйте. Также пейте оздоровительные чаи, отвары, делайте прогулки на свежем воздухе. Другой проблемной темой, связанной с возможным ухудшением самочувствия, может стать спад уровня работоспособности и возможные осложнения на работе. Вы можете замедлить темп работы, что негативно отразится на результативности и сроках. Также это не лучшее время для учебы, поездок и знакомств. Чем меньше у вас будет контактов на этой неделе, тем лучше для спокойствия вашей нервной системы. А теперь перейдем к любви на этой неделе. Что же вас ожидает? События этой недели помогут влюбленным скорпионам увидеть истинное положение дел и заставят больше ценить стабильность. Скорпионы, решившие разнообразить свою любовную биографию случайными приключениями, поймут, что получили от этого не слишком много пользы. А в конце недели вы будете вновь очарованы постоянным спутником или спутницей, появится шанс вернуть или укрепить отношения. Если вы допустили ошибку, вам стоит задуматься о том, как загладить промах и вновь поднять свой авторитет в глазах вашего партнера. Что касаемо финансов и карьеры на эту неделю, то скорпионам необходимо проявить высокую дисциплинированность и исполнительность. В этом случае начальство заметит и оценит ваши старания. Возможно, вам доверят более ответственную работу. Вместе с тем, это сложные дни для деловых контактов и работы с информацией. Возможно, задержка с поступлением необходимых для работы сведений. Попытка обзавестись полезными знакомствами может потерпеть неудачу на этой неделе и возможен спад в доходности от торговли и транспортных услуг. Вот такова неделя, которая пройдет в конце, в конце марта, простите, тем не менее я очень-очень хочу, чтобы вы были счастливы, несмотря ни на какие прогнозы ставьте активно лайки в знак благодарности о предупреждениях, делайте репосты, чтобы ваши друзья, близкие, знакомые могли воспользоваться полезной информацией. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал для того, чтобы быть первыми, кто узнает о полезных рекомендациях. С вами была Елена Дегурова и самый точный энерговибрационный прогноз на эту неделю, а прогноз на месяц вы получите 1 апреля, ссылка на участие под этим видео. Ну что мои родные, обещайте стать несмотря ни на что еще более счастливыми и мы вам в этом максимально постараемся помочь. До новых встреч, пока-пока!